Так, так, так, так. Эй, что это? Эй, эй, эй, -э о, о, хм, ам. Хм, хм, хм, хм, ам. Ам. Фу, бе. Ах, вот ты где? Иди сюда. Эй. М -м -м. Стоять. Не мешай ему. А ну. Иди отсюда. Эй, ну. А это что? Н Надо все попробовать на вкус. Мням-ням. Фу. Эй, а ну. Стоять. Ты куда? Стой. Куда ты делся? Эй, эй, эй! эй. Куда это он пропал? Решил спрятаться от меня. О, какие приятные ощущения. А, как круто. А, э, как прикольно. Вот это класс. А это еще что? Ты кто? Хочешь украсть у меня его? Нет, лежи тут. А ты стой. Никуда не убегай. И ты никуда от меня не убежишь. Стоять, я сказала. А ты чего смотришь? Эй, ты. Я нападу на тебя. Не убегает? Всем стоять. Эй, ты куда? От меня не убежишь. Сиди тут в углу. Не смей убегать. Стой, а ну. Решил от меня укрыться В пещере ай яй ну и ладно А ты-то точно никуда не укроешься Будь здесь, я тебя поймала Поймала, и тебя поймала Никуда от меня не денетесь Ну давай, сопротивляйся, убегай С тобой неинтересно Эй ты, вылази в пещеры Ах так, ах вот ты какой хитрюга Сбежать от меня решил, что-то вы вялые все как сосиски А может и вы не живые? Да ну, а почему тогда? Вы не защищаетесь Так, неинтересно кто-то идет. Точно? Я слышу. Чьи-то шаги. Кто это идет? Приближается. Ну что, киса Алиса, ты готова знакомиться с ребятами? Значит, киса Алиса это я. А это кто такие? Кота Монстр. Во всей своей красе. А ты мой собачий бог. Я ее лечу, покемон. Знакомьтесь. Это же Кота Монстр. А вы-то сами кто такие? Ой-ой-ой, она разговаривает. Почему она говорит на нашем языке? Ну, слава богу, не придется тебя учить разговаривать. Кота Монстр. Ой-ой-ой, она разговаривает. Эй, слышишь, не трогай меня, так и знала, что она злая. Не подходите ко мне. Погоди, а ты то сама кто? Я, я, я. А вдруг ты как мы? Ну всякое бывает. Ну, не знаю, мне кажется, хотя... А вы кто такие? Ну мы не волки тоже. Мы, мы собаки, а я покемон. Но в принципе тоже собака. <мирает> а ты кошка, и тебя достали из канализации. Но мы называем тебя Котомонстром. Сама ты кошка? Уж точно я не кошка. Видела я всяких там кошек. И я не они. Ну да, конечно. Она говорит, что она не кошка. Я, я этот. Но я точно не кошка. Ну а кто ты? Ну а кто ты, а? Может быть я... Ну кто, кто ты, да? ты. Ты кошка, поняла? Так что не выделывайся. А мы собаки. Ты просто маленькая кошка. Эй, эй. Я не кошка. Лапы-то не распускай свои, мы же подружечки с тобой. Да, мы дружить хотим. Тогда не говорите, что я кошка. Ну а кто же ты, ты что собака что ли? Придумала себе еще одна. Почему дети никак не хотят признавать кто они? А я тогда кенгуру. Кенгуру ходит на задних лапах. Вот видите, я кенгуру. А кто такой кенгуру? Эй, кота монстр. мы знаем, что тебя зовут Алиса. Я Алиса, а я Юмичу, а я Софи. Тут еще с нами моя мама Миша и папа Иван. поняла? Да отстаньте вы от меня, я не кошка и не кота монстр. Пахнешь ты кошкой. Юмиа, ты вообще с собакой пахнешь? А я покемон. Э, я и не покемон. А кто ты тогда? Сейчас дай ей время что-нибудь придумать. А я, я тебя боюсь. А почему? А, ну ты, у тебя слишком длинные когти. Эйвер, да не бойся ты. Ты сто раз видел котов. Какой она кота монстр? Она маленький беззащитный котенок, которого вытащили из канализации. Это не меняет ее когтей. Кота монстр? Эй, ты! Я не Кута монстр и не кошка. Ну а кто ты тогда? Я, я, я сначала думала, что ты покемон. Но ты говоришь, что ты не покемон. Тогда кто же ты? Если не Кута монстр, не котенок ни не покемон. Кто же она? Миш, да не паникуй ты. Ну, ну, скажи, кто ты? Сейчас она что-нибудь придумает себе там. Хочешь быть покемоном, как я? Нет, я не хочу быть покемоном я смотрю вы познакомились ребята уже я все снимала и не только то что происходило сейчас Опс, то есть Аня все снимала да уж как мы на кота наезжаем Ну мы особо не наезжали на нее мы вообще подружиться хотели это она такая недружелюбная да вот именно и на главном канале magic family есть полная версия вашего первого знакомства а что это значит на на главном канале magic family ну типа это magic pets наш личный канал да а главный канал это где аня рассказывает о нашей жизни все вместе Понятно. Ой, намучаемся мы с ней. А? Мяу! Эй, ты что? Я увидела, как тут шевелилась пушистая змея. Это был мой хвост. У Юмичу, как и у тебя, Алиса, есть хвост. И не надо на него нападать. Этот хвост это не игрушка. Эй, слышишь? Как у меня? Может быть, я. Ладно, тут София, она просто маленькая. Я тоже была такой. Тогда, может быть, я. Ну все, хватит, отпусти мой хвост. Отдай мою ногу. Может быть, я, как вы. Что это ты имеешь в виду? Все-таки ты Покемон? Ты что там какой-то монстр а? Эй! Может быть, я. Может быть я собака? Чего? Глупости не говори. Какая ты собака, ты кошка. Мы вот собаки. Просто маленькие. А ты кошка. О, вообще пипец. Придумала еще себя собакой называть. Так, у нас собака покемон, а кошка собака. Где я живу? Мне кажется, или мы потихоньку сходим с ума. Я поняла. Я собака. Ты не собака. Ты кошка. Ты маленький вредный котенок. Эй, эй, слышишь? Ты не собака. Теть София, мама ли? Юми, не говори глупости. Отстань. Мяу, гав. Да, давай еще попробуй гавкать Отстань. Ты только не умеешь Я собака, теперь я точно поняла Что мы будем с ней делать? Она сведет меня с ума Мяу Эй, прекращай гавкать Ты маленький, бредный, бездомный котенок Софи, может быть не надо так грубо? Пусть она не называет себя собакой Понюхай ее, она же кошка Хватит играть с моим хвостом Мне нравится. Эй, эй, котяра, монстр Перестань играть с юминым веником У меня не веник А у тебя вообще, тетя Софи, нет хвоста Да я же чувствую, что она кошка, она же пахнет кошкой Обыкновенная кошка, котенок Одна покемон, другая собака. Будешь называть тебя собакой? Знаешь, не что? трогай! Юмичу, ты что? Я же защищаю наш рот. Она хорошая, тетя Софи. Слушай меня внимательно. <свист> не трогай меня. Не трогай, я тебя, слушай меня внимательно, киска. Ты не собака, ты киска, понятно? Запомни это, иначе тебе не поздоровится. А ты Юмичу предала собачий рот. Я просто... Не обижай просто ее. Ох, что же делать? Как обычно, женщины создает проблемы. Смотри, Юми, она даже с мячиками играет, как кошка, а не как собака. Ну и что? Я тоже с мячиками играю как собака, а не как покемон. Может пусть она думает, что она собака. Я собака. Ты не собака. Эй, Алиска-киска, ты ну правда не собака. Не собака. Собака. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Я собака. Перестань, перестань, а то я тебя отшлепаю. Не отшлепаешь. Сейчас отшлепаю. Нет. Сейчас как отшлёпаю. Ударил. Ой, блин. Она даже дерется, как котяра. Короче, ребята, продолжение знакомства с Котомонстром всей нашей волшебной семьи. Смотрите на главном канале Magic Family. А женщины любят создавать проблемы. И подписывайтесь на наш инстаграм и наш вконтакте. И другие ролики смотрите. И пока. А ставь лайк, если ты не редиска. И скоро жми подписку. А еще там есть колокольчик. Возможно, возможно, возможно. Он наше видео вдруг попадет. та та